Здарова бандиты и бандитки, а также их родители, с вами снова я Бобруха и рад вас приветствовать на своем канале. Неужели я дождался рулетку ЗРГ, порог дьявола. Я ее очень ждал, поэтому мы ее сейчас прокрутим всю. Вообще, данная снайперская винтовка очень хорошо раздает хедшоты. Самый дальний хедшот был на 400 метров у меня, какой был у вас, пишите в комментариях. И да, хочу заметить, что данная рулетка идет со скидкой 10%. И да, хочу предложить вам приобрести CP-шки по выгодным ценам. Сам Самые низкие цены в СНГ ниже вы уже не найдете Топ Шоп. Все делают быстро, все делают качественно, никаких банов и так далее вы не получите. Также у них идет сейчас розыгрыш на три призовых места с очень большим количеством CP. Поэтому переходи по ссылочке в описании, участвуй в розыгрыше, бери CP по выгодным ценам и крути рулетку, пока на нее 10% скидка. И вы получаете Автомобиль Нормальный такой Камазик Так, погнали дальше Что у нас там следующее Эмоция Нормальная эмоция прикольненькая. Так, смотрим что будет дальше И скорее всего парашют Нет? Нет, не парашют Это у нас брелок Далее А, вот он, парашют Нормальный такой парашют, кстати Анимированный, красивый, прикольно. Так, рюкзак, который Нафиг никому не нужен, я его не таскаю Мачета Мачета нормальная Мачеты я люблю Так, это мне вообще не надо Визитки, как же они меня запарили Эти визитки Ну, давай же уже, что нибудь негодное а, Киган нам мы выбили почти предпоследнего Пред предпоследний был Киган Это у нас еще И Нормальный такой анимированный Тоже прикольно Он кстати сейчас нормально так сшибает в КБ Поэтому можете делать сборочки на него И вот она Красавица Ох какие красивые шоты С ней будут лететь Еще и с анимацией прикольный. Все, я дождался, я ее забрал. Всем спасибо за внимание. Не забудь прожать лайкос, оставить комментарий. А мы скоро увидимся с красивыми шотами от данной ЗРГ. А с вами был Бобруха. До скорых встреч. Пока-пока.